Сегодня мое будет видео, а, очень актуальное, по борьбе с паутинным клещом. Видео снимаю на улице, у нас очень жарко. Ну, вот ветер просто такой, знаете, немножко хоть есть чем дышать, а дома прям вообще душно. Но я уже вскользь говорила, что я нашла средства, моя подруга даже подсказала мне, о том, как бороться с паутиным клещом. Я лично сама пробовала и фитовер, и укрывала пакетами, и что я только не делала, и Аберон препарат заказывала, он как бы большего действия. И знаете, очень все просто оказывается. Я просто проверила, сейчас покажу свою примерию, и потом покажу, что я делала. Ну вот, посмотрите. Просто на глазах могу сказать. Листья растут большие, ни единой точки нет повреждения вообще. И все это вот помогает вот кусочки нарезанного ошейника. Они имеют запах. Вот сегодня я хочу их поменять. Их, конечно, нужно менять, но дело в том, что не нужно опрыскивать, знаете, вот это вот нюхать препарат, вот эту химию и от препарата все равно вот у меня еще где-то нижние листочки остались вот посмотрите вот обработанная препаратом видите и какие листья вот здесь тоже листик препарат еще остался а вот это уже смотрите я ничем не обрабатываю чистый лист абсолютно и клеща даже в помине нет вообще эффективно очень средство Просто ошейник, он должен обязательно быть вот для собак, для кошек. Я вот сегодня купила вот еще новый. То есть он идет а, от клещей, от комаров, в общем, от всех, в общем, вот этих насекомых. И в состав тут, в общем, идет масло семян моргозы, эфирные масла лаванды. То есть вот он даже пахнет, знаете, вот лавандой прям пахнет очень сильно. И вот у меня просто остался здесь ошейник с прошлого раза. Ну, фирма, там я не знаю, от фирмы может любая быть фирма. Главное, чтобы он был на натуральных травах. Вот такой ошейник. Я просто беру его, вот, настригаю вот на такие вот, вот, вот так вот таким образом. Просто сейчас поменяю. И хотя бы, знаете, раз, ну, Через месяц можно, потому что он же выветривается. А так вот очень ароматный. И вот сейчас вот в разные вот эти места, вот где у нее есть вот такие рогатинки. Вот так вот. И вот здесь вот тоже поменяю. Вот так вот я раскладываю. И вот здесь еще нужно. Ага, И вот здесь еще Можно даже и на почву то положить, ничего не будет. Вот здесь вот положить и все, потому что они же на почве тоже вот откладывают яйца. Но эффект, знаете, на лицо. Почему вот я на при... на примере именно показала? Потому что вот цветоводы, кто знает, ее очень любит клещ. Вот если даже на остальных растениях не будет клеща то на примере обязательно заведется клещ паутины. Он ее очень любит. И вот, вот результат. У меня на канале есть очень много видео, как я с ней боролась раньше. Вот с этим паутинным клещом. А так вы, конечно, можете ошейник положить везде на растения, которые подвержены именно паутиному клещу. То есть эффективное средство. Я, мне просто нравится. Посмотрите еще раз. Я таких чистых листьев, честно говоря, еще на ней не видела. Также вот я и на одышке положила. Так, Ну, как бы клеща нету особого. Ну, вот на этот вроде как. Ну, тоже вот листочки сейчас у него, кстати, растут такие хорошие. Но сейчас они вот уже отцветают, они у меня долго цвели, и у нас очень жарко. У нас то холодно, то жарко, знаете, сейчас неделю вот 34 стоит, и даже вот по прогнозу еще и 36 обещают. В общем, у кого есть проблема такая с паутинным клещом, то просто рекомендую вот этот метод попробовать, и вы сами увидите результат. Ну, вот такое короткое видео сегодня, но оно очень полезное. Увидимся в следующем видео.